Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами начинаем готовиться к Пасхе. Я покажу вам очень интересный и простой способ покраски яиц. Для этого способа нам понадобятся белые яйца, сливочное масло и любые пищевые красители у меня вот такие. Сначала мы с вами берем белые яйца и отвариваем их крутую, как обычно. у нас сварились, теперь можно их красить. Я наливаю в стакан горячую воду, воды столько, чтобы у меня яйцо туда поместилось, затем наливаю туда пищевой краситель и добавляю одну столовую ложку пищевого 9% уксуса. Теперь мы достаем из воды яйцо, они у нас еще теплые, и вот так вот вытираем бумажным полотенцем, чтобы яйцо было сухое. После этого мы с вами берем сливочное масло, оно у нас такое размягченное, кисточку силиконовую, и вот так вот смазываем яйцо в хаотичном порядке сливочным маслом. И затем аккуратненько отправляем в наш краситель и оставляем там полежать примерно на одну минуту. Достаем... Смотрите, у нас уже видны пятнышки. И аккуратненько очень вытираем бумажной салфеткой. Нам нужно стереть все сливочное масло со скорлупки. Вот такое пятнистое яйцо у нас получается. Сейчас мы намажем побольше масла, и разводы будут побольше. Вау, посмотрите, какие у нас красивые получились яйца, они очень необычные. Еще мне понравилось то, что мы взяли такой нежный голубой краситель, и они получились прям как облачка, посмотрите. И главное то, что этот способ относительно натуральный, вы можете, в принципе, использовать любой пищевой краситель, который вам больше нравится по составу, и просто кусочек сливочного масла, и получается вот так вот здорово и оригинально. Буду ждать ваши отзывы в комментариях, обязательно поставьте лайк этому видео, потому что мы для вас очень стараемся и подписывайтесь на мой канал.